Добрый день! Вы смотрите обзор радиостанции Alan M. Mini на канале компании Радиосила. Итак, сама радиостанция поставляется вот в такой вот бело-синей коробке, стандартной для новых радиостанций фирмы Midland. Внутри нет ничего такого особенного. Это сама радиостанция, скоба и монтажный набор а также инструкция на русском языке и брошюрки от Мидланда. Теперь давайте взглянем на саму радиостанцию. А, радиостанция у нас довольно-таки небольшая. Такого же формата, как Мегаджет 50 и Вектор Smart. Интересно, здесь выполнена скоба под эту радиостанцию. То есть она не как обычно у нас на болтах. А вот такие салазки. Снизу у нас находится динамик. Сзади разъем под антенну. И кабель питания с предохранителем. Точно так же, как и у радиостанции Vector. Вот Т27 Smart Tangent здесь несъемная. На тангенте мы видим две клавиши. Назад и вперед. Это для переключения каналов и для регулировки шумоподавления и других функций. Давайте включим радиостанцию и посмотрим, как она работает. Включается она единственным регулятором, он же отвечает у нас за громкость самой радиостанции. Слева и снизу от дисплея у нас располагаются четыре функциональные кнопки. Первая из которых отвечает за переключение модуляции. СМ она на FM. Следующая кнопка при коротком нажатии у нас позволяет регулировать уровень шумоподавления. В данном случае автоматический. Если мы будем удерживать, то пороговый. Поставим на автомат. Следующая кнопка у нас отвечает за ослабление приемника, так называемый rf gain. Если мы однократно на него нажмем, то увидим стандартное значение. И, соответственно, индикация R обозначает, что усиление приемника включено. И последняя, четвертая кнопка у нас активирует экстренный канал. По умолчанию это девятый и 19 также здесь есть блокировка клавиатуры для этого необходимо зажать четвертую кнопку и все загорается надпись lc и клавиатура у нас заблокирована отключается это точно таким же образом загорелась надпись Off все клавиатура работает сканирование у этой радиостанции включается удержанием первой клавиши и направление сканирования можно менять кнопками на тангенте. При удержании третьей клавиши у нас меняется частотный стандарт с пятерок на налиса соответственно. И когда мы включаем радиостанцию, у нас показывает, что радиостанция в нолях переключается в пятерки. Таким же образом. 15 канал у нас работает всегда в пятерках. Не забывайте это. Сброс радиостанции на заводские настройки производится следующим образом. Выключаем радиостанцию, зажимаем шумодав и включаем радиостанцию. Все, радиостанция сброшена на заводские настройки. Также у этой радиостанции есть несколько уровней мощности. То есть сейчас у нас стоит самый низкий уровень мощности. Это... 4 вата. Для того, чтобы поставить высокий уровень мощности, мы выключаем радиостанцию, зажимаем кнопку передачи и кнопку gain и включаем радиостанцию. Все, у нас появилась индикация H. Это высокий уровень мощности. И он соответствует 8 ватам. Еще одна из особенностей этой радиостанции это возможность подключения дополнительной тангенты либо наушников от радиостанции. На передней панели вы можете видеть специальный разъем под вот такую тангенту. Как только мы вставляем тангенту то можем соответственно и выходить на передачу с нее и здесь же у нас будет воспроизводиться звук приема раз-два раз два раз два в итоге можно сказать что эта радиостанция в совокупности обладает всем необходимым на трассе, да и в городе функционалом. И, как говорится, ничего лишнего за небольшие деньги.